Добрый день, уважаемые коллеги, друзья. Я рад поприветствовать вас в Петербурге. Я рассматриваю сегодняшнюю нашу встречу и разговор как продолжение установившегося интенсивного и очень полезного диалога с германским бизнес-сообществом. С очень многими коллегами мы совсем недавно виделись на Ганноверской ярмарке, с некоторыми мы в Москве недавно виделись, когда... Некоторые из присутствующих приняли решение провести в столице России мероприятие концерна Дайля Крайслера. И, пожалуй, главное впечатление всех этих встреч это растущий интерес, взаимный интерес к расширению сотрудничества в сфере экономики между Федеративной Республикой Германии и Российской Федерацией. Цифры растущего товарооборота вы знаете. Он в прошлом году достиг рекордной цифры 23 миллиарда долларов. А за четыре месяца текущего года торговый оборот вырос еще почти на 50%. Это приличный цифр. На территории России уже работает три с половиной тысячи предприятий со стопроцентным или со смешанным российско-немецким капиталом. Накопленные инвестиции немецкие в российскую экономику составляют 9,3 миллиарда долларов. Я считаю, что важным фактором, Взаимодействия стало заинтересованное участие немецких партнеров и немецкого бизнеса в программах подготовки управленческих кадров для российской экономики. Сегодня бывшие участники этих программ выступают как ваши надежные, квалифицированные партнеры или работают в российских, в российских фирмах. В последнее время мы выходим и на новое качество нашего взаимодействия и партнерства. И это новое качество заключается в все большем взаимопроникновении российской и... Германской экономики. Имею в виду такие беспрецедентные проекты, как договоренность Газпрома и Басфа о строительстве северо североевропейского газопровода и об обмене активами. При этом я знаю, что Газпром не забывает и своих традиционных партнеров. Насколько мне известно, прорабатываются вопросы с подключением Рургаза к этому большому проекту. И партнеры сообщили мне о том, что приняли решение значительно увеличить мощности прокачки по этой трубопроводной системе. Планируется довести объем прокачки до 55 миллиардов кубических метров газа и построить две нитки газопровода. При этом к 2010 году планируется уже подать газ в Европу по одной из этих ниток в объеме 27 миллиардов кубических метров газа. И специалисты в области экономики понимают, что это означает для энергетического сектора континента. Считаю серьезным проектом также договоренности между российскими железными дорогами и концерном «Сименс» о высокоскоростных поездах. Надеюсь, что положительно завершатся переговоры и консультации по поводу сборочных производств автомобильных компаний Германии в Российской Федерации. Ну, неправильно пропускать вперед других партнеров России. Очень печально, что наши коллеги опасны. Нельзя каждую запятую выговаривать для себя гаданиями. Мы понимаем немецкую основательность, но она не должна мешать двигаться вперед. И думаю, что здесь у нас тоже очень хорошие перспективы и в очень важной для нас сфере, в сфере машиностроения. Но все эти проекты, а также другие проекты, которые я сейчас не назвал, они по сути охватывают и сферу минеральных ресурсов, и машиностроения, и металлургию, и химию, и легкую промышленность. По-прежнему большие резервы для иностранного сотрудничества, сотрудничества иностранных партнеров в инвестиционной сфере в России лежат в области высоких технологий. Мы ждем серьезной отдачи от взаимодействия в авиакосмической сфере. Мы приветствуем решение наших европейских партнеров, в том числе и немецких, о расширении нашего взаимодействия по проекту КУРУ. Это интересный взаимовыгодный Проект, который обеспечивает конкурентные преимущества российских и европейских производителей в важнейшей сфере в космосе, уже подписано соглашение между научно-производственной компанией Иркут и компанией Airbus по производству комплектующих на российских предприятиях. Открываются новые возможности и для совместной работы с концерном. ЕДС в том числе с учетом наших планов по созданию в России объединенной авиационной корпорации. Эта корпорация вполне в обозримом будущем может стать одним из крупнейших участников мирового рынка авиационной техники. Имею в виду, что в ней предполагается несколько составляющих частей, как гражданская, так и военная. И, конечно, мы намерены и дальше развивать, продолжать ту тему, с которой я начал, а именно развивать энергетический диалог, причем как на двустороннем, так и на многостороннем, формате, в многостороннем формате, формате Евросоюза. Я помню, как у нас сложные шли переговоры с Евросоюзом в ходе выработки общих решений по присоединению России к ВТО, но это был очень полезный обмен мнениями и очень полезная взаимная работа, потому что, по сути, мы выработали единые подходы и принципы к решению этих очень важных для нас задач. Рассчитываю, что заинтересованный обмен мнениями по этой теме состоится на российско-германском энергетическом форуме, запланированном на вторую половину этого года. Думаю, что большей отдачи мы можем ожидать и от так называемой рабочей группы, группы по стратегическому сотрудничеству в области экономики и финансов. Полагаю, что эта группа должна сосредоточиться на долгосрочных вопросах, вопросах российско-германского делового партнерства. Должна подумать о снятии до имеющихся, к сожалению, до сих пор каких-то административных, законодательных барьеров. Подумать о совместной работе на рынках третьих стран. Я знаю, что все здесь присутствующих прекрасно осведомлены о ситуации в России, как в политической сфере, так и в сфере экономики. И это такие условия, которые обеспечивают вполне обеспечивают расширение нашего делового партнерства. И политическая стабильность, и растущая экономика. Напомню, что за последние пять лет мы обеспечиваем около 7%, роста, около 7 роста валового внутреннего продукта. Все это создает необходимые условия для развития нашего взаимодействия. Думаю, мы вправе были бы рассчитывать на больше объема инвестиций, но все-таки, начиная с 2000 года, в среднем инвестиции у нас росли примерно на 10,7%. Мы очень бережно относимся к макроэкономической ситуации и к макроэкономическим показателям. Мы Живем в условиях двойного профицита и торгового баланса, и бюджета. Знаете, что у нас стабильно растут золотовалютные резервы, которые приближаются сейчас к отметке 150 миллиардов долларов. С 1999 года по настоящее время мы на треть сократили свой государственный долг, и его доля в ВВП страны сократилось с 60 до 18%. Мы удовлетворены тем, что мы договорились с парижским клубом и прежде всего с нашими немецкими партнерами о досрочном погашении части этого дома. Мы действительно заинтересованы в такой работе, но, ну, разумеется, если она выгодна обеим сторонам, и будем вести переговоры по этой проблематике дальше. Полагаю, что к 2007 году Россия будет готова к полной валютной либерализации, снятию всех ограничений на капитальные операции. Темпы роста экономики в этом году, так же, как и во многих других странах Европы, чуть ниже, чем мы хотели бы, но все таки они сохраняются весьма, весьма высокими, и динамичный характер, динамика роста сохраняется. А... Сейчас он 5,5% рост цен на внешних рынках, на мировых рынках, на энергоносители э, несет в себе как положительные и как отрицательные стороны. Мы это с вами тоже понимаем. Для бюджета хорошо, для некоторых макроэкономических показателей, таких как инфляция, не очень. Э, надеюсь, все таки правительству удастся справиться с э, заявленными планами текущего года по инфляции. Хотя она несколько выше, чем мы ожидали на первую половину года. Мы готовим сейчас дополнительные Весьма существенные, на мой взгляд, шаги по продвижению институциональных реформ, созданию более комфортных условий для предпринимательской деятельности, включая дальнейшую дебюрократизацию экономической жизни, совершенствование антимонопольной политики, укрепление гарантий прав собственника и более четкую регламентацию деятельности налоговых органов. Предстоит в ближайшее время упорядочить режимы земли и недропользования, усовершенствовать таможенное администрирование. В таможенной политике будем ориентироваться на стимулирование ввоза в Российскую Федерацию высокотехнологичного оборудования, непроизводимого на национальной территории и не имеющего национальных аналогов. Надеюсь, что определенный толчок к развитию активности в высокотехнологичных областях. Даст реализация проекта об особых экономических зонах техника, внедренческого и промышленно-производственного профиля. Господин Грех потом об этом поподробнее расскажет. Вы знаете, что мы подписали протокол о присоединении к Всемирной торговой организации с Евросоюзом. Планируем начать переговоры о вступлении в ОСР и рассчитываем на поддержку в том числе и германского предпринимательского сообщества. Прежде всего, в переводе России в третью категорию рисков по классификации этой организации.